Астрономия изучает явления, происходящие с небесными телами. К небесным телам относятся звезды, планеты, спутники планет и другие тела во Вселенной. Земля и другие планеты со своими спутниками, кометы и астероиды вращаются вокруг Солнца и составляют солнечную систему. Системы звезд и их скопления представляют собой галактику.